Привет, друзья! Если у вас на компьютере установлена программа Pay и вы хотите попробовать себя в технике фотостежок, то сейчас самое время. Цель мастер-класса – показать вам, как можно работать с простыми изображениями, не прибегая к дополнительным редакторам. Я счастливый обладатель Browser Inovis XV с большими пяльцами. Мои максимальные пяльцы 240 на 360. Именно их я и укажу в параметрах страницы рисунок. Вот теперь загружаем изображение, скачать которое вы можете по ссылке в заметке или в комментариях на YouTube-канале. Задаем ему желаемый размер, не превышающий размер выбранных пялец. Обратите внимание, меняя размер, я ориентируюсь на страуса. Задний фон изображения меня не интересует. Он может выходить за рамки поля вышивки. Если меняя изображение, вы прижмете клавишу Shift, то оно будет меняться относительно центра. Определив размер будущей вышивки, активируем функцию автоматической оцифровки. Фотовышивка один цвет. Прежде чем мы приступим, хочу обратить ваше внимание на то, что техника фотовышивка весьма чувствительна к размеру и качеству обрабатываемого фото. И чем больше размер конечной вышивки и качественнее исходное изображение, тем четче будут отражены детали и меньше усилий придется потратить на достижение результата. В этой картинке, как я уже сказала, нам нужен только страус. Детали заднего фона ни к чему, и мы их удалим. Это первая задача. Вторая задача – максимально сохранить и подчеркнуть пушистость на голове и шее. И третье — получить качественный результат с минимальным количеством цветов. Нажимаем выбор маски автоматически. Эта функция определяет основное цветовое пятно на изображении и отбрасывает ненужные детали. Создает маску. У нас в страусе есть основное пятно. Но вот только контуры программа определила неправильно. Поэтому нам придется вмешаться и самостоятельно обтравить изображение, расставив в нужном месте точки и создав контур вокруг него. Я предполагаю, что вы уже умеете создавать объекты в программе. И удаление и добавление точек для вас дело знакомое. Выделил, нажал, delete, удалил точку, навел курсор выше, кликнул левой клавишей, создал... Выделил группу точек, нажал делить, удалил группу точек. Итак, приступаем. Обтравливая изображение в местах, где нет волосков, старайтесь разместить линию маски по границе страуса. Все, что окажется внутри маски, потом превратится в вышивку. А все, что останется за ее пределами, будет проигнорировано программой. Дойдя до места, где появляются волоски, устанавливайте точки так, чтобы они захватывали волоски. Вот таким образом, подкорректируйте маску по всему периметру. Итак, маска создана. Теперь кликните по иконке изображения и добавьте немного резкости. Эта функция усилит границу между светлым и темным. Подтверждаем внесенные изменения, жмем «Далее». В этом окне ничего не меняем. Размер изображения мы определили на этапе загрузки рисунка. Но если вы решите сделать вышивку по размеру страницы, то обтравленное изображение будет подогнано под нее. Снова жмем «Далее» и попадаем в основное окно настроек фотостежка. Здесь основная задача – подобрать цветовую гамму. Как вы понимаете, четких рекомендаций нет. Я могу лишь поделиться своим мнением и способами, которыми пользуюсь при формировании палитры. В данном случае я поступлю так. Для начала я пробегусь по всем палитрам и посмотрю, какая из них максимально мне подходит. При какой палитре изображение, которое я вижу на э, мониторе, мне больше всего нравится. Предположим, что это Мадейра Пулиэстер. Обращу ваше внимание на то, что это не значит, что я буду вышивать именно Мадейра. Нитки я буду подбирать потом, ориентируясь на распечатанный сопроводительный лист и имеющиеся у меня катушки различных производителей. Сейчас я ориентируюсь только на то, что я вижу на экране. Палитра определена. Теперь я зафиксирую те цвета, которые кажутся мне значимыми. В данном случае это цвета клюва. А затем я буду уменьшать количество цветов, смотря что в итоге получается. Цвета я буду удалять до тех пор, пока не увижу, что удаление цвета приводит к ухудшению отображения картинки. Как вы понимаете, здесь все зависит от вашего видения. При шести цветовой палитре видны явные ухудшения. А вот 7 цветов, на мой взгляд, вполне. 8 цветов я не вижу большой разницы. А теперь зафиксируем цвета и будем добавлять новые, пока не увидим, что синий бантик окрасился в нужный цвет. Отлично, добились желаемого результата. Фиксируем цвета, отвечающие за цвет банта и удаляем лишнее. Жмем обновить просмотр. С подбором палитры покончено. Теперь очередь за длиной стежка и плотностью. За плотность отвечает параметр подробно, за размер стежка шаг строчки. А поскольку у нас нет заднего фона, а общее количество цветов не превышает 10, я спокойно выставлю значение высокое и шаг строчки 2,5 мм. Это даст качественную обработку тонких элементов, в нашем случае волосков. Пожалуй, я еще внесу изменения в размер, ой, в параметр яркость, сделав изображение чуть светлее. И больше никаких изменений вносить не буду. Мы рассмотрим их применение на других вариантах. Вы можете поиграться с их применением, а если будет непонятно, что к чему задать вопросы. Нажимаем обновить просмотр, убеждаемся, что увиденное радует глаз и жмем готово. Теперь осталось внести изменения в режиме стежкового редактирования. Выделяем страуса и разгруппировываем объекты. Нам нужно удалить задний бело-голубой фон под волосками. Выделяем объект белого цвета и с помощью инструмента разделения строчек выделяем ненужные области и удаляем. И последние – это следы синего цвета на шее страуса. Точно так же выделяем объект синего, отделяем ненужные стежки и либо удаляем их, если они никак не влияют на отображение, либо подбираем для них подходящий оттенок. Ну вот, собственно, и все. Вышивка готова. Можно сохранять ее в нужном формате и отправлять на свою вышивальную машину. Кстати, программа Бэйдизайн позволяет создавать вышивки не только для машин Бразер. Если вы владелец других марок машин, вы прекрасно можете работать в этой программе. Всем хорошего дня!